Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! В очередной раз Гаражные посиделки И сегодняшнее наше видео Назовем Готовь сани летом Ходовые огни Для лодки зимой Вот немножко я Заморочился и решил Сделать Ну, как обычно, самодельные Ходовые огни на лодку, потому что Покупные стоят дорого, лодочка пвх -шка. У меня не Самаран 360, не Самаран Мусон. вот, конечно, все прекрасно мы знаем, и я в том числе, что ходить в темное время суток нельзя на маломерных судах, да. Вот. Но все же для собственной безопасности вот, не только я, многие люди или покупают или делают сами те же самые ходовые огни и топовый огонек для собственной безопасности кто-то покупает на батарейках то есть они на липучках наклеиваются прямо на баллоны подложки липучки и огоньки приклеиваются прикрепляются сверху Но я решил пойти немножко по другому пути. У меня в следующем видео вам покажу. Есть для эхолота специальный ящичек, ящичек столик, в котором стоит аккумулятор большой емкости. И мне гораздо проще было поставить туда несколько выключателей, сделать розеточку и сделать ходовые огни и топовый огонь на, собственно говоря, от батарейки. Ну, от аккумулятора. 12 вольтового значит сделано это следующим образом сейчас пока прищепочки сниму в общих чертах и потом поближе покажу значит обычная светодиодная лента разноцветная rgb шная. Вот, можно купить где угодно в наших магазинах строительных с китая в общем в любом месте где, где только захотите выпилил из фанерки из восьмерки подложечки прямоугольные сверху приклеил отрезки ленты светодиодной и припаял проводочки с двух сторон все это термоусадкой усадил и крепятся у меня они клеерам к веревочным бортам лево-право через обычные канцелярские скрепки то есть можно прямо вот между лампочками, как раз она получается. И с этой стороны ее просто заглеят. Все, то есть она никуда не денется. Получилось сделать как? С одной стороны один провод, естественно, да, здесь он идет перемычкой. Перемычка просто длинная. Я делал еще под рыбалку. Там мы снимаем, берем лодки в аренду те же самые прогрессы, они, сами понимаете и знаете, что ничем не оборудованы. Вот, поэтому вот такая перемычка, это левый-правый борт, соответственно, левый-правый. И вот этот провод идет на аккумулятор. Вот, также сделан топовый огонечек. Он сделан у меня выдвижным, то есть здесь вот фиксатор мы откручиваем, откручиваем, откручиваем, и он выдвигается, также фиксируется фиксаторами. То есть можно на любую высоту. Сделан как? Трубка обычная алюминиевая, диаметр побольше. Диаметр поменьше, одна в другой Данная лампочка продается в магазине Все по 40 вот. Она идет как USB Лампа на, на изогнутой ножке Прошу прощения за посторонние звуки вот. Она идет на гибкой ножке На прищепке включается в USB Соответственно я ее от этой ножки отделил одел ее, ну там при помощи термоклея и два зажима поставил, она у меня встала в трубку, внутрь припаял провод от телефонной трубки старой витой, и он у меня внутри вот этой трубки идет до примерно вот до сюда, здесь идет отверстие наружу, то есть и сама внутренняя трубка она где-то вот здесь заканчивается. То есть дальше уже идет широкая. Соответственно, вот этот провод внутри витой проходит, выходит из отверстия, приходит на выключатель, на кнопочку, и с выключателя уходит на... Решил я не просто сделать лампочку, а уходит на драйвер от той же самой светодиодной ленты с пультиком управления. Вот у него пультик. По, не знаю здесь какая у него передача беспроводная но точно не инфракрасная потому что все усажено в термоусадку то есть ну, какая-то радиочастота скорее всего вот принцип работы также 12 вольт кнопочку включили лампочка загорелась дальше если хотим управлять Сейчас я вам покажу, как это дальше происходит. То, соответственно, мы управляем с пульта. Сейчас все это поближе, по-детальнее покажу огонечки, подключим и, естественно, все наглядно посмотрим. Итак, для пущей наглядности показываю, показываю, показываю вам, как все это выглядит вблизи. Это красный огонечек. Он у нас идет на левый борт. И зеленый огонечек идет на правый борт. Вот она. Подложка сделанная из 8-миллиметровой фанерки. Оговорочки у меня уже сегодня пошли к вечеру. И светодиодная лента обычная. Три светодиодика. Распаивается она просто. Здесь у нее в конце идет несколько полосок выводов. Один общий и три полоски на разные цвет свечения диода. То есть, если вы припаиваете общий и к первой полоске, у вас, допустим, горит зеленым цветом. Если припаиваете общий ко второй красным цветом. Если припаиваете общий и третий, у вас горит синим цветом. Ну, RGB. Вот так все это дело сделано. Лампу, наверное, нет смысла показывать, но давайте тоже покажу. Вот, потому что все здесь усажено в термоусадку. В принципе, ничего сложного нету абсолютно. Вот она кнопочка. Крепится в лодке, к любому борту при помощи струбцины. То есть ну, можно придумать любой крепеж, можно хомутами как-то сделать вокруг трубки. Я креплю при помощи струбцинки. Сейчас покажу, как все это дело работает. Ну что ж, и так вот мы все подключили. И у нас светится топовый огонь. Он мерцает, к сожалению, на телефон, на камеру не воспроизводятся эти мерцания вот горит довольно таки ярко зеленый и красный свет вот. в принципе давайте сейчас попробуем подойти поближе вам покажу вот так вот все это дело происходит видно очень издалека то есть проводили тесты то же самое астрахани очень так скажем ну 250-300 метров видно очень хорошо. Давайте выключим топовую моргалку, так называемую. Вот. вот так отдельно без нее. Вот они два ходовых огня горят. Всего лишь по три светодиода. Давайте включим свет. Штатив. Вот. Как-то так. Как-то так все работает. Заодно вот этот крепежик, также клееру. Все замечательно. Можно отключать. Запитывается все от 12-вольтового аккумулятора от обычного. Ну, вот так вот выглядит кнопочка. Гонечко. Вот да, забыл вам про пульт рассказать. Значит, у данного пульта имеется несколько режимов работы. Как вы можете видеть, зелененькая кнопочка. При ее нажатии лампочка из моргающего режима, из любого режима начинает просто гореть. То есть вы ее нажимаете, прекращаются все моргания, она начинает гореть. Далее две верхние кнопочки черные плюс-минус. Это регулировка. Вот две данной кнопки. Это у нас регулировка ярче и тусклее горит лампочка. Ниже три кнопки 100%, 50% и 25%. Соответственно, это фиксированные настройки яркости лампы. При нажатии она горит либо 25%, 50%, либо полностью 100% полную силу горит. Далее кнопочка Mode плюс и минус Это переключение режимов. Моргания, То есть у нее очень много режимов, по-моему, чуть ли не 12. Она моргает с разной частотой и азбукой Морзе и СОС передает, и, в общем, ничего она только не делает. И две кнопки, это скорость плюс и скорость минус. Соответственно, при нажатии, при выборе какого-то режима, этими кнопочками плюс-минус можно задавать частоту того самого моргания. Вот, собственно, и все. Ну и включение-выключение. Красная кнопочка. Тут сверху. Не скажу, что это удобно на воде. То есть по тестам. Но иногда болтается в кармане. Особенно ночью можно прямо из кармана нажимать. И она срабатывает. Вот как-то так. Кому понравилось, можете ставить лайки. Или можете не ставить лайки. Вот, можете просто перенять. И э, цена вопроса здесь, опять же, ребят, 3 копейки. Вот, на самом деле, 3 копейки. Светодиодная лента. RGB-шная, с Китая, стоит ну, вообще там 100 рублей. Провод самый дешевый в Леруа. Ну, а вот эту подложку можно вообще не делать, так как это лента самоклеющаяся. То есть вы ее можете просто припаять и саму ленту, Отдельно, она сверху герметичная, вы ее можете, главное, контакты загерметизировать. А саму ленту можно просто на прищепку к или клип-тросу, если он у вас идет по верху борта дополнительно. То есть как угодно. Левый правый борт отметили, даже ночью вы не ходите. Вы идете днем в тумане, вас это уже хоть как-то визуализирует на водоеме, вас видно. Поэтому я для себя решил, что данная вещь необходима. Отходили мы с ней в Астрахани осень прошлую. И зарекомендовали данные огни себя с очень хорошей стороны. Потому что мы были там неделю, 8 дней точнее. Вот. И из 8 дней, 4 дня был сплошной туман. Очень сильный туман, такой, что реально было не видно даже в 20-30 метрах от лодки. То есть, было страшновато. Но рыба клевала, как ни странно. Получили мы удовольствие, половили рыбку, конечно. Но с этими штуками они придают вам плюс 10% уверенности. А это немало сказал бы господин Атос. Вот и все. Собственно говоря, что я хотел на сегодня вам сказать. Дальше сниму видео, покажу вам свой, опять же, самодельный столик для эхолота в лодку. Он столик, тумбочка, подставка. То есть там есть и подстаканнички, аккумулятор, USB зарядки для телефонов, розетка 12 вольтовая, прикуриватель. В общем, получился довольно-таки маленький, но довольно-таки интересный вариант. Долго я с ним тоже мучился. Я мучился с ним почти все прошлое лето. Делал, переделывал, делал выкройки. Сначала сделал его с держателями под удочки, потом эти держатели убрал. В общем, все увидите, все покажу, расскажу. Чертежей нет. Сразу говорю, ребят, чертежей нету. Все в голове. Единственная выкройка где-то осталась форма баллона. То есть он у меня одевается на электрос. И я замерял диаметр баллона и как бы пол диаметра делал для того, чтобы сделать выборку в фанере и чтобы она одевалась у меня на электрос. Плотно прилегала к баллону. Все это сниму завтра, постараюсь снять завтра. Ну и, собственно говоря, выложу тоже завтра. Спасибо всем за внимание, всем удачи. Делайте нужные полезные штуки и пользуйтесь ими, самое главное, и делитесь. Спасибо.